Сенсация! В Ставрополе замечены инопланетяне. Зачем, братья по разуму, прилетали в наш город? Лучше не нужно так задавать на вашу планету.